75 пять тебе сегодня Прекрасных, мудрых, славных лет. Немало в жизни превосходных Тобой одержано побед. Над злой молвой и над болезнью, Предательством и суетой. Ни счасть, мамуля, дел полезных С любовью сделанных тобой. Здоровья крепкого желаем! Пускай твой долгим будет век. И с юбилеем поздравляем тебя, наш главный человек».